это вторая часть и сами как всегда кто и да и торнат влей и си да я на этом месте сюда даже не заходил собственно поменялось вроде ничего не поменялось 164 рубля как в у россии точно также. так том фарм фарм фарм вот так фарм если фарм Давай он да, уже в На. Да. Просто я заболел, я его заменял. Да, ну да, я его заменял. Нет, сейчас всё. Да нет, она тебе. Сможет. И что у нас трим будет, Да, ну давай на Депочки взрываем. Не ага, учка. Я еще не знаю, как заходите на стрим. Вот. Или могу путить ребят. Чего? Перед купим. Вот. Смотри, пахнет. Давай, как уж светнет. Ах, я! Зеленый! Смотри, давай, это вторая часть, это малыш. Сюда, не Добрыгий на выйдет... Э, э, в... не знаю даже... Ближе к... знаю... Это видео мы записываем... ...10 января. вот. А мы просто возьмем большой перерыв. Очень большой Это рублей, не и а три недели назад. вообще. У тебя, думаешь, только у него газ Ну, будешь. Ты ничего не добьешь! Ты хуже вызывать неудачу. не Что же скучно? Скучно. Сейчас Ну что там дождь И тут Пока ты я пока Ну вот, не поиграть, мы уже пожалуйста. Мне Это шутка наше ребрыне, вот нахуй, да, сюда. Хотя бы так хотелось, чтобы я его сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда ну, Да, видимо, да, но там да, поменяется всё, весь смысл. А где а, да, почему? Потому что там будет типа сюжет, что, это, что нас э, украли битвы И мы, папа, был в и ехал там не на машине. И учитывается варь, и у него не а там будут все деньги, которые мы копили, вот такое футбол, чтобы вот на я, горела с моим папой, а моей папой, я как-то с вот так. Вот так. А я уже, no, Мама папа. как я Он Давай ты, Давай ты уходи уже, вот так, хватит. Это последняя видео, в мы Это декабря. что а тут и ладно, Ну, ты бах, она, наверное, да. Пусть, баба, Да, это О, 30. о, две тысячи! А, Ой, 20. все, пацаны. Мам, да. Ну, Я сказала, да. А, а, ты, а ты, а ты и так говоришь, мота. Да, попыку. Давайте высы. Лауру, но еще, но я пришел я 5 минут. А когда готов? Этот клип. А? Алло? кого ты готов снять а? следующий клип? Давай знаю. Давай изо сто 30 матра. Просматр... Или за 100. it. декабря, ровно в ноль будет итак так, это фото я денег мало, что ты там ещё купишь яблоко ну тебя даже не